Установка брекетов при скученности зубов и смещении нижней челюсти назад. В этом видео вы увидите чистку зубов перед установкой брекетов, фиксацию самолигирующих брекетов и установку дуги в брекеты. Непосредственно перед фиксацией брекетов на зубы их надо почистить. Сейчас вы видите чистку ультразвуком. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Теперь чистка гранулированной содой под напором воды и воздуха. Такая чистка называется Airflow. Это самолигирующие брекеты. Последний этап чистки – полировка зубов. Она осуществляется абразивной пастой и щеткой. Пасту смываем, зубы сушим и наносим протравку на ту поверхность зуба, на которую будет приклеен брекет. Протравка содержит ортофосфорную кислоту. Держим протравку на зубах одну минуту. Затем собираем ее стоматологическим пылесосом. Смываем остатки протравки водой. Протравка кислая, попадая на язык, она вызывает сильное слюнотечение, поэтому ее надо хорошо отмыть от слизистой. После смывания протравки зубы высушиваем струей воздуха. Теперь наносим бонт. Он как клей соединяет эмаль и пломбировочный материал. Бонд засвечиваем фотополимеризационной лампой, фиксируем брекеты на каждый зуб. Для приклеивания используем светоотверждаемую пломбу. Позиционируем каждый брекет и засвечиваем для отверждения фиксирующего материала. Далее смотрите, как мы устанавливаем брекеты на каждый зуб. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Смотрите до конца и после установки брекетов вы увидите, как открыть и закрыть замок брекета и как установить дуги. Все брекеты установлены. Открываем замки. Дуги используем приформированные. это значит, что они имеют определенную форму. Перед установкой дуги в брекете на модели отмеряем длину и лишнее отрезаем. Устанавливаем дугу в пазы брекетов. Сначала кончики дуги помещаем в последние брекеты, которые мы называем трубки. Закрываем замки брекетов. Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии.